Каждый мечтает об успехе, и каждый ищет свой путь к успеху. Как зритель в театре мечтает заглянуть за кулисы, так и каждый желающий хочет заглянуть за кулисы крупного бизнеса. Здравствуйте, с вами Айдар Булатов и программа «Бизнес по существу». А сегодня у меня в гостях руководитель, которого я приглашал в свою программу уже несколько лет, и я считаю, что это удача, что сегодня я вас могу с ним познакомить. У меня в гостях Зубарев Вячеслав Викторович, генеральный директор компании «Транс Сервис». Здравствуйте, Вячеслав Викторович. У нас традиционно сначала блиц-опрос, который состоит из 10 вопросов. Почему вы выбрали предпринимательство? Ну, предпринимательство выбрал, потому что это, моим пониманием, была достаточно большая свобода в выборе, свобода в своих действиях, ну и возможность самовыражения, ну и возможность заработать деньги. Что позволило вам из бизнеса, который начался с продажи автомобилей, Лада, я как правильно, если я правильно понимаю из-за предыдущих ваших высказываний, как вам удалось построить такой крупный бизнес с 23 дилерскими контрактами, 70 автосалонами? Ну, как говорят, степ by степ шаг за шагом. Я, конечно, когда в девяносто третьем году начало деятельности было, я не представлял те масштабы, с которые есть сегодня. Но всегда мы были... Достаточно амбициозно, всегда мы ставили перед собой большие цели, и, ну, большие, которые казались большими на тот момент, но ну, и стремились их все-таки достигать. Какую долю в вашем успехе играет удача и везение? Ой, ну, в процентах я <coughs> не берусь судить, потому что я вообще не представляю, как это можно опроцентовать и оцифровать. Но, безусловно, удача и везение – это важно для любого бизнеса, да и вообще для любой жизни, любого человека. Было ли желание у вас бросить бизнес? Никогда. Есть ли у вас в жизни наставники? Ну, думаю, что в моей жизни много наставников было. И не в том смысле, что кто-то меня наставлял намеренно, а тех людей, у которых я чему-то научился. У кого последнего вы и чему научились? Ну, ну, вот я не фиксирую для себя, что вот это... Ну, во-первых, у меня нет абсолютных кумиров, вот, которых э, я вижу, что у каждого все люди, абсолютно все. У кого-то есть сильные стороны, у кого-то есть слабые стороны, кто-то в одном силен, кто-то в другом. Э, поэтому, когда видишь какие-то образцы, которые э, тебе кажутся ну, важными, э, важными и позитивными, положительными, которые могут повлиять, ты на уровне подсознания стремишься как-то этому подражать. Такого вот, чтобы прям учиться у какого-то конкретного человека, да нет. Я, безусловно, внимательно смотрю и слушаю, когда предоставляется такая возможность. Либо читаю, когда такая возможность тоже есть. Тех людей, которые добились успеха и которые делятся своими ими. Но все-таки это информация к размышлению, а не программа действий для меня. Какие у вас принципы в бизнесе? Но э, я считаю, как это может кому-то странным показаться, что очень важно в бизнесе быть честным. Это раз. — Это есть... распространенный у нас ответ. Да, но в бытовом мнении очень часто считается, что успешный для того, чтобы успеха добиться, это нужно обязательно обхитрить кого-то. То, о чем мы говорили перед программой с вами. Да, но все-таки я считаю, что, честно быть, легче и выгоднее. Легче в том смысле, что в этом случае человек чувствует себя гораздо комфортнее а выгоднее, потому что любой обман, любая хитрость, она вскрывается достаточно быстро. А жизнь, как правило, продолжается, дай бог, долго и у людей, но и у предприятий, по крайней мере, успешных. Поэтому любая хитрость, любое коварство, она вскроется и бумерангом вернется. Но это первое. И второе, это нужно понимать, что, как правило, бизнес – это взаимодействие с другими людьми, с другими организациями, с другими партнерствами – это множество взаимодействий. Так вот, умение находить решение не так, что я выиграл, ты проиграл, а так, что мы оба выиграли, чтобы это нам было выгодно обоим. Вот поиск такого решения – это как раз вот, ну, та ниточка, за счет которой можно сделать долгосрочный устойчивый бизнес. «Невозможно долго сотрудничать, когда выгодно только тебе». Казалось бы, это истина. Я еще помню, там в школе читал, как сейчас помню, там такую книгу поучительную. Это «Как располагать к себе людей» Карнеги. Карнеги, да, Дейл Карнеги. Карнеги да. Даже там доступным языком написано, что многие люди забывают об интересах других, но очень хорошо помнят об интересах своих. Ну, правда, конечно, там Карнаги учил манипулировать людьми, там, значит, э, это устаревшая, наверное, теория на сегодняшний день. Э, Все-таки нужно быть искренним более. Но вот э, это первое, когда я задумался о том, что ну, действительно нужно постоянно э, помнить о том, что не только, нужно думать не только о своих интересах, но о интересах тех людей, с которыми ты живешь, с которыми ты работаешь. Это в конечном итоге залог успеха. Видимо, потому что он учил манипулировать, он закончил жизнь один, к сожалению. Ну, я, наверное, не самый удачный пример привел там, с да. Дейлом Карнеги. Это как раз про искренность, там не <с так, <с так <с много. Я опускаю все остальное, там, за но сама вот идея, да. сама идея, посыл, посыл о том, что люди, посмотрите вокруг, не фокусируйтесь только на своих интересах. Вы посмотрите на интересы других. Я считаю, что в бизнесе это обязательное условие. Что не должен делать предприниматель? Первый – не должен бояться, второе – должен опасаться. То есть Вот это как раз очень важно различить. То есть должен обладать достаточной смелостью, но ни в коем случае не безрассудством. Поэтому, да, я именно специально употребил эти два, то есть… То есть нельзя быть ну, без смелости и дерзости начинать бизнес, но и безрассудство, ну, храбрость, переходящая безрассудству, это для предпринимателя тоже пагубно. Какие достижения в бизнесе на сегодняшний день, которыми вы действительно гордитесь? Ну, Наверное, все-таки я горжусь тем, что компания, выросшая с нуля и с маленькой, совершенно маленькой компанией, стала лидером, одним из лидеров автобизнеса в России. Безусловно, если там уж говорить по-честному, это доставляет удовлетворение, позволяет гордиться результатом. Но главное, все-таки я доволен, ну или можно сказать, горжусь тем, что... У нас э, сформирован коллектив, который способен меняться, изменяться и работать над своим развитием. Это очень важно, потому что в мире ничего нет постоянного. Мир постоянно меняется. Чем дальше, тем с более, э, с более быстрой скоростью происходит изменение. Поэтому э, до сегодняшнего дня наш коллектив э, справлялся с теми вызовами, которые делала жизнь достаточно успешно и выходил из сложных ситуаций закаленным и более профессиональным, более опытным, более уверенным в себе. Я надеюсь, что это будет продолжаться всегда. Но ну, над этим надо работать, но вот то, что мы до сего момента с этим справлялись, это, безусловно, тоже предмет гордости. А Какая была ваша самая большая ошибка в бизнесе? Ну, чтобы было так много, что и самое большое, я не могу припомнить. Но Слава самой Богу, самой большой ошибки не было и, надеюсь, не будет. Чтобы бизнес не закончится. Да. У меня сегодня тоже спросили, у вас, говорит, реальное время, у вас в 30 году останется бизнес или нет? Вот они с этого начинают вопрос каждому предпринимателю. Ну, жизнь покажет. Какие цели вы ставите на 10 лет вперед? Ну, на 10 лет вперед, если говорить про бизнес, цели выражены и оцифрованы, но очень сложно. Потому что для того, чтобы ставить цели, нужно спрогнозировать ситуацию. Я не берусь поставить точный прогноз десятилетнего развития экономики страны, уровня жизни в стране, вообще в стране. Поэтому мы понимаем то направление, над которым надо работать. Стратегические цели это повышение эффективности компании и повышение постоянной работы над улучшением клиента наших сотрудников. Какое место бизнес занимает в вашей жизни? Ну, большое, опять же, я не готов ранжировать, там, что вот на первом месте э, там, семья, на втором Я не, не понимаю этих мест. Это ну, жизнь человека должна быть гармоничной. И у всего там есть свое место. Не должно быть перекоса явного в какую-то сторону. Безусловно, бизнес занимает в моей жизни очень большую роль, я бы сказал, огромную. Но это не вся жизнь. Я считаю, что любой человек, в том числе бизнесмен, и безусловно, я придерживаюсь этого правила, живет, должен жить гармоничной, полноценной жизнью. Самый большой дефицит, самая большая проблема, конечно, это времени. Его постоянно не хватает на все. Но... Времени, да, действительно не хватает, но тем не менее и для жизни, и связанной с бизнесом, нужно его находить, потому что по-другому я считаю, что разрушаться будет… Ну, во-первых, это неинтересно так жить, во-вторых, это в конечном итоге будет погубно для бизнеса, потому что происходит незаметное для тебя разрушение личности, а если ты личность не, не полноценная, не гармоничная, вряд ли ты будешь успешным бизнесменом. Если завтра вам скажут, что вот у вас есть день, который вы можете провести так, как вы хотите, на что вы его потратите? Ну, я, в общем-то, большинство дней провожу, как я хочу. Но... — Вот вообще, вот, свободы вот, вообще нет, ни вот я... Мне не доставляет удовольствие. Ну, у меня бывает отпуск, когда у меня нет деловых встреч никаких, я с удовольствием трачу. Вот как-то вот такой вот мечты, что вот сбросьте с меня все... Я хочу глотнуть свежий воздух, да я, я живу полноценной жизнью, вполне. Поэтому, да, безусловно, мне нравится отдыхать, мне нравится отключаться от каждодневных забот, бизнеса, как любому нормальному человеку. Но завтра у меня рабочий день, э, завтра, правда, суббота, э, но в субботу у меня половина дня рабочего, я его хочу провести на работе, вторую половину дня для оздоровления, то есть занятия спортом, какие-то СПА-процедуры. Потом э, в кругу семьи. Так что э, мне нравится моя программа на завтрашний день. У меня нет желания как-то его изменить. <свят> <свят> <свят> Я хотел спросить традиционно наш вопрос. Мы говорили о том э, автобиографиях. Вот Какую книгу вы могли бы посоветовать нашим телезрителям? Кто Но, э, если говорить про э, бизнесменов, кто увлекается бизнесом, то есть э, книги... Ну, книга одна, но, ну, во-первых, всем людям нужно э, лучшие книги классической литературы читать, которые дают понимание морали, дают понимание, что ценности жизни, жить есть. Их, да. Если с точки зрения самоорганизации своей жизни, из бизнес-литературы, называя ее бизнес-литературой, это в смысле не художественная литература, то я считаю, Стивен Кови семь навыков высокоэффективных людей, но а бизнес литература в зависимости от того, какие проблемы на, данный, э, на данном этапе жизни у человека наиболее актуальны. Если он начинающий и пока ну, его бизнес заключается в взаимодействии с клиентами, то клиент на всю жизнь. Если э, там, это Uh, уже uh, человек, который озабочен, бизнесмен, который озабочен своим uh, организацией своего uh, своего рабочего дня, чтобы более эффективно, более, uh, больше успеть, то, наверное, про тайм-менеджмент, uh, там, тайм-драйв, по-моему, есть там uh, какая-то как книга, да, да mm -hmm. там… То есть нет такой одной книги, которая на все случаи жизни. Вот действительно интересно, Карл Сьюзи, клиенты на всю жизнь, это по опыту именно руководителя автодилерского центра, да. самого успешного. Я думаю, что у вас она как красная книга. У нас она появится. обязательно для прочтения всеми сотрудниками предприятия является. Я теперь понимаю, почему все менеджеры по продажам трансфер-сервиса смотрят на меня влюбленными глазами. То есть они меня оценивают не в покупку одного автомобиля, а в моей покупке за 20 лет. Мне очень приятно это слышать. К сожалению, не все и не всегда. И над этим мы работаем. Над этим нам еще предстоит много поработать. Потому что ну, так уж человек устроен. Что на стадии, когда вот хорошо бы вот так всем измениться. Да, конечно, хорошо. Я за. Но вот теперь давай ты меняйся. Вот здесь самое сложное начинается. Что я за то, чтобы все хорошо работали, хорошо менялись, хорошо учились, но я сам вот в себя часто не замечаю. Поэтому недостаточно прочесть какую-то хорошую умную книгу. Важно правильные выводы сделать, еще более важнее нужно побороть свою лень, свое нежелание и действительно воспользоваться теми советами, которые ты подчеркнешь из этой книги. Вы знаете, я вот просто вспоминаю, мы сейчас начали говорить о потребителях, и я действительно свою первую иномарку приобрел в вашем автосалоне, вот. потом наша группа компаний приобретала очень много корпоративных у вас автомобилей, и вообще вот я так думаю, что многие, кто вообще знакомится с качественными автомобилями, именно у вас. То есть вы считали, какой процент рынка вот в количестве покупок занимает группа компаний «Трансферсерверс» на тех рынках, где работает? Ну, мы э, сами не считаем. Это существует организация, которая владеет статистикой. К сожалению, во многих случаях она достаточно кривая. Ну, по нашим оценкам, мы ну, на рынке Татарстана в сегменте не самых бюджетных автомобилей, ну, то есть, если исключить самый дешевый сегмент, то я думаю, что где-то от третьей до половины рынка. То есть, Половина либо рынка. каждый третий, каждый либо второй. каждый второй автомобиль приобретается в ваших да. салонах? если в целом, то, наверное, каждый третий, если, значит, из более дорогого сегмента, то, то не менее половины. То есть, получается, что ваш сервис – это и есть та культура, с которой сталкивается и потребитель. То есть, и он складывает свои впечатления вообще о культуре Владение автомобилем, сервис автомобилей. Ну, это ответственность или это возможность? Ответственность это и возможность и ответственность, потому что это одно от другого неотрывно. И ну, это наша главная забота, потому что, повторюсь, мы вот сейчас озадачены тем, как поднять эффективность и клиентоориентированность нашей компании. К сожалению сегодняшний уровень нашей работы лично меня не устраивает, мы намерены его, ну, его повышать. Но мне кажется, это правило любого предпринимателя. Если его будет устраивать тот уровень, который у него есть сейчас, то эта компания уже не имеет потенциала для развития. Ну, наверное, да. Если ты доволен всем в сегодняшней жизни и ничего не собираешься делать, то завтра хорошо быть не может. Это я знаю только из анекдота, что так думает абориген под пальмой потому что у нее есть солнце, вода и бананы. Ну, а, тут много анекдотов с прямо противоположными выводами про аборигенов и предпринимателей. Да? Я не хотел сопоставить. В одном случае абориген наивен в одном выводе, в другом выводе наоборот, он наиболее мудрый, потому что, собственно, зачем? Когда все есть. Согласен. Вы один из многих предпринимателей, который видел предпринимательство в начале развития рыночной экономики в России сейчас. Что изменялся? Ну, я думаю, что уровень требований профессионализму успешных предпринимателей сейчас несопоставимо выше. В начале развития, в период дикого капитализма, как его часто называют, или, ну, как угодно можно назвать, но на 90-е годы, там самое главное смелость, дерзость. Это вот, если у тебя эти качества есть, то велик процент вероятности, что ты будешь успешным. Сегодня только этих качеств недостаточно. Должна быть расчетливость, бизнес-интуиция, ну и набор профессиональных качеств как управленца, как экономиста, как коммерсанта, как маркетолога. То есть с одной стороны сложнее, с другой стороны проще, потому что ну, все-таки сейчас существует правила, по которым работает бизнес. Но уже одно то, что криминальная обстановка сегодняшние 90-х годов, они несопоставимы даже. Это уже большой плюс для предпринимательства, потому что там еще риски были связаны просто ну, с опасностью физической. Угу. Конечно, в какой-то степени это сохранилось сейчас, время от времени мы слышим какие-то громкие истории, но все-таки это, это не имеет массового исключения, да, исключения, чем, чем, чем, чем правила. Правило, да. а ваша предпринимательская деятельность она сталкивалась здесь, в России, постоянно с кризисами. Вот, ну, э... не только моя. Да. Вы э, сталкивались в своей деятельности уже с целой чередой кризисов. Как это влияет на э, вашу отрасль и на вашу компанию? Автобизнес наряду со строительством, э, наверное, две самые чувствительные к, к экономическим кризисам э, отрасли экономики, потому что от э, чего в первую очередь, столкнувшись с экономическими трудностями, отказывается человек от дорогих покупок? Это квартира и машины. И машина. Я думаю, что в рестораны предстоит ходить. Я вот всегда при, тоже критиковал кризис. Ну, ресторанный бизнес тоже, безусловно, страдает, как и многие другие, но, но все-таки так в процентном отношении не так сильно это показывает э, статистика. А, и а, также покупки юриди, ну, юридических, юридических лиц компании меньше начинает строить думать о развитии, они больше о выживании думают, ну и, соответственно, меньше закупают автомобильной техники и, и, и там каких-то капитальных сооружений. Mm -hmm. вот. Поэтому, безусловно, каждый кризис – это тяжелейшее потрясение, но это, с другой стороны, мобилизация, то есть во всем, по-моему, китайский иероглиф же «кризис» означает, и э э э и и и э кроме того, что опасность, еще и возможность. Да. Так вот, я считаю, что кризис этой возможности не столько даже экспансия количества, сколько возможности в своем развитии. Потому что кризис — это стресс. Стресс — это дополнительный толчок для ускорения развития человека. Как бы мы там ни старались… Но когда все хорошо, хорошо, хорошо, мы неизбежно начинаем расслабляться. Мы неизбежно снижаем уровень требований к себе, к другим. Потому что, ну, ну, ну все же хорошо. Да. Когда же появляется опасность, происходит некая мобилизация, стресс. И здесь, я считаю, что в этом отношении это положительное явление от кризиса. Вот у меня сложилось такое впечатление, что в период кризиса группа компаний «Трансферс» наоборот выросла. Причем этот рост был существенен на фоне того, что другие закрывались. Если мы говорим про 2008-2009 год, мы, безусловно, упали в продажах очень сильно, но сумев перестроиться, Доль именно рук, повысить кажется, эффективность... Мы успешно пережили этот кризис экономический, когда, ну, как кризис же это стресс, и многие компании его не выдержали, а свято место пусто не бывает, эту нишу на рынке кто-то должен был заполнить. и Это заполнили мы, поэтому после выхода из кризиса у нас был очень резкий рост, очень большой рост, и наша доля рынка приросла и очень сильно. Это безусловно так. В сам кризис мы неизбежно падаем в количественном отношении. И вот в этом году, к сожалению, у нас, э, ну не в этом году, в прошлом году, в 2015 году, к сожалению, у нас было очень серьезное падение по объему. Хотя это падение было меньше, чем на российского рынка, но тем менее оно было. Это для нас стресс. Ну вот мы стремимся с этим справиться. Какое самое большое количество автомобилей вы в год продавали? Мы в год продавали без малого 60 тысяч в 2014 году. И какой новых оборот? автомобилей. И оборот группы компаний? Ой, оборот, если без НДС самый большой был, там же где-то порядка 50 миллиардов. Угу. Серьезный, очень крупный бизнес. И... Сейчас меньше. И... У меня еще есть один вопрос. Насколько западная, восточная культура, именно тех партнеров, которых вы здесь представляете, влияет на развитие вашей компании, ваше мировоззрение? Но ну, э, мировоззрение все-таки формируется у каждого человека индивидуально. А если бизнес-культуру компании э, смотреть, то, безусловно, мы у каждого партнера стремимся научиться взять то лучше, что есть из его практики. Кто больше всего повлиял? Но Кто? по ментальности все-таки нам ближе, я считаю, что западная культура, как бы там ни было, но э, восточная культура, она более сильно отличается. Нам тяжелее понять ментальность. Не говорю, что она хуже, лучше но она просто тяжелее нами воспринимается. Что касается бизнес-культуры, естественно, тоже учитывая ментальность людей, нам ближе, я считаю, что вот западная. Хотя учиться нужно и перенимать и у тех, и у других. Та же Toyota, да, у Toyota, например, это ну, вот, поучительная книга и вообще поучительная информация, как для восточной, так и для западной культуры. Есть общемировые тенденции. Вот лучшее из них надо перенимать. Какое вообще будущее ждет строение? Ну, если далекое И будущее, утром. то сильное видоизменение, потому что понятно, что будут беспилотники, понятно, что города захлебывается от количества автомобилей, поэтому город будущего будет сильно видоизменяться, автомобили в нем а, будут значительно меньше, наверное, больше значения общественного транспорта. Тем не менее, я считаю, что автомобиль ну, в каком-то видоизмененном виде, который будет более экологичным, более безопасным, может быть, там переменит возможности функции, расширит функционал по сравнению с сегодняшним автомобилем, Но он будет существовать, потому что люди будут передвигаться. Кроме того, я считаю, что все-таки люди сохранят желание пережить позитивные эмоции от вождения автомобиля. Поэтому меняться будет, но и думаю, что автомобильные индустрии большие потрясения и изменения. Тем не менее, мы должны эти вызовы принять, мы должны уметь перестроиться и, соответственно, остаться в рынке. Спасибо, Виктор Викторович. А сегодня у меня в программе был человек, который на протяжении последних 20 лет, лет доказывать, что автомобиль это все-таки средство передвижения. И благодаря именно этому человеку и этой группе компаний практически каждый второй житель нашей республики знакомится с качественным автопромом. Всем спасибо, до новых встреч, до свидания.